Мякушка, Верная заботливая нянюшка В беленьком с соборками переднике В сонном мире тихом исповеднике Если на душе тревожно тошно Тронет тебя тихо, осторожно Успокой. Сказочку расскажет, Яркие картиночки покажет, Бережно хранит твои секреты, Прячет для тебя в карман конфеты, Помнит твои горькие рыдания, Все обиды, слезы и страдания. Убирает краешком платочка, Слезки все из глаза в уголочка. Терпеливо ждет, когда вернешься, На нее устало обобрешься. И она согреет и обнимет, И в любое время тебя примет. Для нее ты, солнышко-ребенок, И она верна тебе с пеленок, И не важно, сколько тебе лет, Она рядом вместе тет-одет, Милая, пушистая лебедушка, Добрая подушка твоя дедушка. Дедушка